Шалам, яладим! Привет! Сегодня мы пойдем с вами участвовать в Адлояде. Адлояда – это парад «Маскарад». И там будет много-много ребят. И Шуша очень хочет там поучаствовать, правда? Да, конечно! Я очень хочу поучаствовать в Адлояде. И теперь я уже могу сказать Анишуша и спросить, как зовут ребят. Это замечательно. Пошли? Пошли! Ребята, вы знаете такой праздник, который называется Пури. На Пури все переодеваются в очень красивые костюмы. И сегодня как раз такой день. Шуша уже выучила новые слова и теперь знакомится с ребятами. Кен, салам, они Шуша. Ай, я Я сегодня встретила ребят и мы с ними даже немножко поговорили. Я так рада, я так рада. Давайте пойдем посмотрим. Какие ребята там есть? Я хочу посмотреть, да-да-да. Сегодня все ребята такие красивые, такие наряженные. И мы с ними знакомимся и приветствуем их. Они זה הלחת <descript> <writers> <od move> <Joan> <ini> <howeverros> <didn>